Ну что, друзья, начнем. Если у вас есть на чем можно писать, там тетрадки, ручки, то их подготовьте. Будем с вами проводить некоторые математические такие вот расчеты. Немного дам вам информации, и я думаю, что вы сможете это все использовать для вашей работы, для понимания, что такое множественные источники дохода на будущее. Вот, это важно, потому что многие люди не... Могут понять, а для чего им деньги, что с ними делать и как можно гарантированно в течение 5-7 лет, вне зависимости от того, занимаетесь вы бизнесом или нет, работаете вы в сетевой компании или не работаете в сетевой компании, как можно выйти на пассивный доход и не работать. Вообще просто. Вот для этого достаточно 5-7-10 лет, вне зависимости, еще раз говорю, от того, занимаетесь вы бизнесом или нет, строите вы сетевой, сетевой проект или не строите. Это все зависит только от вас и от того, что вы делаете с теми деньгами, которые вы зарабатываете на любой работе, ну, практически на любой, а, вот. Для этого, для этого у вас есть очень много а, механизмов, которые позволят вам преуспеть. В первую очередь, друзья, я вам рекомендую обращать внимание на литературу. Друзья, знаете ли вы, какую литературу стоит почитать или какие видеоролики стоит посмотреть для того, чтобы лучше понимать, как стать финансово свободным человеком? Если знаете, то прошу, напишите в чат, пусть все почитают. Я думаю, что будет интересно. А я потом буду показывать то, что у меня лежит вот здесь возле меня. Наложено несколько литератур. Да, «Богатый папа, бедный папа» Роберта Киосаки. Согласен. Кто еще знает какие-либо книги, которые стоит почитать? Есть одна особенность, друзья. Роберт Киосаки пишет, его вся литература построена на менталитете не нашем. То есть не русскоязычный менталитет по той причине, что в Америке совершенно другая кредитная система, у них совершенно по-другому идет ипотечные кредиты, у них по-другому идет налогообложение. И если у них есть возможность взять под 4% годовых какую-либо недвижимость, 5% годовых, то у нас возможности такой нет. Поэтому и купить недвижимость в кредит, сдать ее в аренду практически нереально. Это надо найти очень хорошего клиента, который бы брал бы в кредит недвижимость у вас, то есть в аренду за очень большую сумму. Поэтому там очень важно, что Роберт Киосаки позволяет в головах людей. образовать мысль, можно сказать, посеять мысль, что если вы идете по улице и видите какую-то э, вещь или какую-то возможность, которая вам интересна, то в большинстве случаев люди говорят, нам это не по карману, у нас нет денег, у нас нет возможности это реализовать. А важно то, что нужно всегда искать способы, то есть э, искать возможности, как это реализовать, то есть, что мы можем сделать для того, чтобы у нас это получилось. Поэтому самая важная мысль у книг Роберта Киосаки – это что, ну, что мы можем сделать, чтобы это мы смогли реализовать, как этого достичь. Вот задача этих книг – посеять мысль, что все абсолютно можно реализовать, все абсолютно можно сделать, и нужно просто подумать, как. Это первое, и во-вторых, что нужно делать со своими деньгами для того, чтобы постепенно стать финансово свободным? Поэтому, да, я абсолютно согласен с нашими партнерами, что есть замечательные книги, вот, например, как я показывал Наполеона Хилла «Дума и богатей», поэтому рекомендую вам ее приобрести или в интернете почитать, поэтому это классная книга, очень мне она нравится. Вот для того, чтобы вы могли заниматься любым делом ради удовольствия, необходимо постепенно, очень важное понятие, постепенно формировать множественные источники дохода. То есть, чтобы у вас с разных источников приходили деньги, при, ну, на которые ну, вы не будете зарабатывать своим собственным трудом. Это можно сделать разными способами, но нужно понимать одно, что э, источник дохода должно быть много, это не значит, что нужно э, зарегистрироваться в 10 сетевых компаний, вот именно MLM, и продавать Reflame, Faberlic, Mary Kay, э, Tianshi, хотя уже его нет, там, там например, там еще какие-либо организации, это не значит, что нужно э, открыть несколько сетевых проектов и во всех них работать. Это нереально сделать, по какой причине? Потому что идет конфликт продуктов, особенно если по компании работают с одинаковыми, особенно если компании работают с подобными продуктами. Понимаете, когда продукты одинаковые, вы не, вы, вам что придется говорить? Вот этот продукт хороший, этот плохой. Если строить бизнес, нужно его строить именно в каком-то одном направлении, тогда результат будет хороший. Поэтому здесь говорится именно об источниках, источника источниках дохода говорится о том, что у вас должны быть инвестиции и они должны быть, как говорится, диверсифицированы, то есть вы инвестируете деньги в разные инвестиционные продукты и с них капает сумма денег, она может вам капать постоянно на протяжении всей вашей жизни и при этом вам не надо на эту сумму работать, понимаете? Есть замечательный мультипликационный фильм, вот, я вам его сейчас скину в чат и даже назову, вот, я вам рекомендую его посмотреть, честно скажу, после просмотра у вас откроются глаза у многих, потому что многие с таким никогда не сталкивались, он называется просто «Как размножаются деньги». Замечательный мультипликационный фильм «Как размножаться деньги». И могу сказать, что от этого мультика у вас будет прозрение у многих. Ну, могу сказать, что этот мультипликационный фильм в свое время сделал так, что я смог по-другому смотреть на все. И, друзья, я вам скинул. Так, я скину всем. Так, вот, в чат скидываю. Берите себе его и рекомендую его посмотреть сегодня. Можете даже с вашими, вашей семьей. Классный мультипликационный фильм, но именно он вам поможет по-другому смотреть на все, полностью на все. С помощью как раз позиции, которые есть в этом мультфильме, мы смогли сформировать сумму денег и приобрести то жилье, в котором я сегодня здесь живу. Вот, поэтому это одно из восприятий вообще мира, и вот этот мульт вам очень сильно поможет. Поэтому рекомендую посмотреть, а также давать своим партнерам. Задача сформировать множественные источники дохода и сделать так, чтобы каждый, каждый источник дохода приносил вам. Это понятно, друзья, то, что говорю сейчас. Задача сделать так, чтобы каждый источник дохода постепенно вы его формируете таким образом, чтобы он мог вне зависимости от всех остальных приносить вам минимальную сумму денег, на которую вы привыкли себя обеспечивать. Все просто. Можно понимать, друзья, это то, что… Для того, чтобы реально стать свободным человеком, необходимо, чтобы вы формировали большое количество разных инвестиционных продуктов, а также тех продуктов, которые сохраняют ваши деньги. И задача, чтобы постепенно в каждом источнике, каждый источник, который будет приносить вам доход пассивный, чтобы он был таким, вот как та сумма, которую вы привыкли расходовать. Если вы получаете 1000 а, долларов в месяц да, и из них 800 тратите, то необходимо сделать так, чтобы как можно, больше инвестиций, как можно больше продуктов инвестиций, которые вы формируете, приносили вам по 800 долларов. То есть если их будет два, то получается, что у вас приходит 1600 долларов пассивно и вы можете одну сумму тратить, вторую сумму тоже тратить, да, или можете ее тоже реинвестировать в какие-то другие источники, чтобы формировать. И в случае, если по каким-то причинам какой-то из ваших пассивных источников перестает вам приносить прибыль, все остальные источники смогут вас даже индивидуально обеспечивать. Вот это важно. Как это может выглядеть? Это может выглядеть предположим, что есть банки. Да. Банков может быть много. Вы в разные банки понемногу вкладываете деньги. Там 5, там 10 у вас получилось. И это вы делаете постепенно. То есть постепенно, не знать, ну, как бы не у каждого человека есть сразу большая возможность там положить. Еще одну особенность, что они говорят, что я зарабатываю мало, поэтому что я могу отложить? Вот многие почему-то считают вот так. Именно поэтому и важно получать финансовую грамотность и понимать, что если вы каждый месяц, откладываете по 300 гривен в какой-то банковский сектор, например, в Монобанк, там есть хорошая депозитная программа, у привата тоже присутствует, у других банков тоже есть. Если вы по 300, по 500 гривен по каждый месяц откладываете, то уже через год эта сумма будет там 4000 гривен, который у вас будет лежать на счету. И если идет процент на процент по сложенной ставке, то есть, когда те деньги, которые у вас в месяц капнули, на них тоже капает процент и так далее, то постепенно за два года у вас на счету 10 тысяч, за три года 17 тысяч, за четыре года у вас 30 тысяч и так далее. То есть с каждым годом сумма увеличивается, а процент на процент по сложенной ставке делает так, что каждые 4-5 лет... Ваша сумма, это если в банке, она у вас умножается в два раза. А если вы постоянно туда еще и докладываете, то в течение пяти лет можно собрать обалденно большую сумму. И вот эта вот сумма будет полностью вас, как бы, ну, приносить вам в месяц там несколько тысяч гривен, пассивного дохода то есть 50-100 150 200 долларов которые будут там вас полностью ну, полностью обеспечивать нет но для начала как, для начала они могут перекрывать расходы на коммунальные на коммунальные а постепенно если вы будете продолжать даже такой маленькой суммой работать то вы сможете полностью вытянуть ту сумму денег которую вы привыкли поэтому я и сказал что, для того, чтобы постепенно, не участвуя в каких-то глобальных проектах, в глобальных инвестиционных там, как бы пулах, в инвестиционных командах, вы можете сами в течение 5-7-10 лет сделать себе пассивный доход, и вам пенсионное обеспечение не нужно будет там, ждать от государства какого-либо. Поэтому это все зависит, друзья, от вас. Поэтому это реально, даже маленькими суммами. Могу сказать так, что мне понравилась одна фраза. Эту фразу также проговорил Роберт Киосаки. Он сказал, что пока вы, пока вы не стали финансово свободными, вы должны откладывать как можно большую сумму денег из тех, которые вы зарабатываете на инвестиции. В идеале, конечно же, ну, когда человек хорошо зарабатывает, то где-то процентов 20, друзья, плохо слышно? А так, кому меня нормально слышно, если плохо, говорите, хорошо, пишите. А вот, если вы зарабатываете 100% вашего дохода, из них 20-40% нужно инвестировать, от 20 до 40%. Это нужно делать. И чем больше вы будете зарабатывать, тем больше как раз будет та сумма, которую вы можете инвестировать для того, чтобы выйти на вот этот вот пассивный доход, который вам необходим. А, а пока вы не стали финансово свободными, то это, эти значения должны перевернуться наоборот. То есть 60% от дохода вы инвестируете, пока не стали финансово свободными. Да? А как бы остальные деньги, старайтесь на них жить. Почему? Потому что, когда вы мало получаете, как раз и нужно больше вкладывать, чтобы быстрее освободиться и быстрее получать больше денег. Ну, если вы начнете получать там пассивные 100 долларов, 200, 300, там, 500, то будете чувствовать себя очень хорошо, если, при том, что если ваш доход, ваши расходы в месяц тоже как раз являются этой этой суммой. Поэтому здесь очень важно, чтобы вы постепенно э, от тех денег, которые вы зарабатывали, как можно большую сумму денег вкладывали в какие-либо источники. В какие источники? Э, источники бывают разных видов. Есть рисковые, есть безрисковые, есть там среднерисковые, есть там венчурные проекты, вот такие же, как B2B, такие, как другие наши направления. Это проекты, которые приносят много прибыли, но они имеют риски. Безрисковые продукты, если вы ну, этим не занимались никогда, не интересовались, то без максимально не то, что, наверное, безрисково. Я думаю, что риски есть абсолютно везде. И есть единственное значение стопроцентное – это что когда-то кого-то из нас не станет. То есть всех когда-то. Хоть это и неприятно звучит, но это так. Это процентов когда-либо произойдет. Поэтому надо, надо хорошо пожить. Надо, надо пожить обеспеченными. И присутствует в мире единственная форма, которая работает дольше всех, а вот эта форма накопительного страхования жизни, это страховые продукты. Вот, Поэтому это та форма инвестиций, в которую я верю, в который, которой я не занимаюсь сейчас. Вот Именно так, как работал еще в 2010 году, я начинал вот страхование жизни заниматься в 2010 -м. У меня есть накопительные программы, я формирую, ну, как, формирую накопительные программы себе, супруге, моим двум сыновьям. Вот. И я... Недавно у нас закончилась одна из программ, пятилетняя. Я могу вам сказать, это все работает, деньги собираются, формируются, и они потом выплачиваются без каких-либо проблем вам. И самое важное, что вот накопительные программы имеют перестрахование. Вот. Такого очень редко где случается где есть перестрахование где за ваши э, активы э, кто-либо отвечает и сохраняет их в случае любых катаклизмов вот это очень важно поэтому э, первая форма ну наверное, я не, я не скажу что я нужно сразу вот если у вас э, стоит вопрос проинвестировать деньги в какой-то высоко, высокоприбыльный проект или продукт или купить себе накопительную программу то я бы сначала наверное э, купил бы себе сертификат в B2B, заработал бы оттуда денег и купил бы себе накопительную программу. Вот так бы я сделал. Вот, но не наоборот. По той причине, что оплачивать нужно на накопительную программу ежегодно, а если ты получаешь немного, то нужно сначала сформировать источники дохода, которые будут приносить прибыль ну, чуть побольше. И вот уже из нее формировать себе вот такие инвестиционные, портфели такие как накопительную программу почему потому что накопительные программы они дают вам сохранение денег сохранение в случае чего вашего ну, как бы ваших денег если нужно на что-то потратить если вы получили какие-либо проблемы по здоровью но вы не можете каждый месяц эти деньги брать и реинвестировать значит, это продукт, который необходим, однако не сразу, если у вас не, ну, небольшая сумма денег для инвестиций. Поэтому это вот так, так мыслю я. На депозиты банковские деньги вкладывать нужно понемножку, но не всю сумму, не все, которые вы зарабатываете, а если у вас приходит сто процентов денег, то я рекомендовал бы вам посчитать, какую сумму вам нужно для того, чтобы максимально, ну то есть, если вы привыкли если вы зарабатываете, там, например, 1000 долларов, я при просто возьму за основу какой-то определенный процент, и вы все их тратите, то это плохо. Постарайтесь сократить ваши расходы, например, там, на чуть меньше, чтобы у вас оставался какой-то какой капитал, с которым вы можете работать. То есть зарабатываете тысячу, ужали свои расходы до 700. 700-800, если можете меньше, замечательно. И вот этот вот зазор, который у вас остается, вот его и нужно использовать для того, чтобы вы во что-то деньги вкладывали. Куда? Если вы, у вас получается оставлять, там, например, 30% от ваших доходов для инвестирования, то, предположим, 10% вы откладываете на депозит. Почему? Потому что депозитные счета в банках, а лучше там, если ну, там в два, в два банка один сюда отложил, один сюда, чтобы максимально деньги защищать. Даже если проценты у них небольшие, но они имеют перестрахование как минимум у фонда гарантирования вкладов физических лиц. Есть определенная такая организация в каждой стране, которая защищает вот наши активы, пусть не сверх, но все равно она этим занимается. Поэтому часть денег, там, например, 5% в один банк, 5% от дохода во второй банк, вы себе отложили уже чувствуете себя получше. Первые два года вы замечать ну, вот нормально психологически отнестись, но по стечению двух лет, когда суммы вы докладываете, и они работают процент на процент, то формируется такой капитал, и которые начинают приносить значимые суммы, которые могут перекрывать часть расходов, хотя бы коммунальные, частично, и вы чувствуете, что вы на немного стали свободнее, это важно. Далее, остается еще у вас 20% от дохода, во что? Как я и сказал, что необходимо формировать такие инвестиционные портфели, которые постепенно, даже если вы чем-либо не будете заниматься, они смогут вам, работая внутри себя, накопить суммы большие, которые будут приносить вам те деньги, которые вам необходимы для того, чтобы вы расходовали их ежемесячно. То есть если это 10 тысяч гривен, то есть 400 долларов, то какой-то инвестиционный портфель должен вам постепенно, это может быть год, два, три, приносить вот эту вот сумму, но на которую вы работать не будете. Как видим мы сейчас нашей командой это и как к этому прийти? Первое. Мы формируем, как я и сказал, сообщество людей и готовим для вас массу инструментов, которые в ближайшее время вы сможете использовать, где будет большое количество инвестиционных проверенных нами продуктов, в которые вы сможете инвестировать те деньги, которые зарабатываете с них со всех. То есть в данный момент у нас присутствует компания такая как B2B. Вы с ней знакомы, вы с нее получаете доход и те люди, которые уже получили всю сумму, которую вложили, у вас идет прибыль. То есть если вы положили там 400 долларов, через 3,5 месяца эту сумму вернули, это, даже если вы не строите структуру, то те деньги, которые приходят сверху, это ваш чистый доход. Все, что до этого происходило, это вы возвращали вашу сумму денег. Все, что идет после, это ваши доходы. Вот эти деньги вы можете, первое, реинвестировать в B2B. Кто из вас это делает? Напишите, пожалуйста, в чате. Кто из вас уже делает реинвест? Мне правда интересно, вот как делаете ли вы это и понимаете что ли, понимаете ли вы, что это важно. Вот Первое, что нужно постепенно делать, это сделать так, чтобы, чтобы проект B2B постепенно начал приносить вам те деньги, которые вам нужно получать ежемесячно, чтобы вы могли себя обеспечивать полностью. Кто, кто реинвестирует, напишите. Как, я, как делаю это я? А вы пока пишите. Вот, деньги, которые ко мне приходят, часть из, них, часть из них, например, там половину от суммы, 25% я реинвестирую в B2B, но я делаю это только с золотыми сертификатами. Понятно, Алексей, как бы вот да, понимаю этот момент. Первый момент это – это часть денег 25 процентов я, я реинвестирую в золотые сертификаты и 25 процентов я инвестирую уже в другие э, продукты которые мы с командой находим формируем проверяем и так далее то есть 25 процентов докупаю сертификаты в youtube 25 процентов иду кладу в банк это вот самый такой вот э, э, легкий пример единственный момент что друзья я не э, использую те возможности которые дает сейчас компания реинвестировать из кабинета я это не совсем признаю почему они сделали так что э, деньги которые вы сейчас реинвестируете я понимаю для чего они это делают это нормально но я делаю немного по-другому а первый момент это то что э, Деньги, которые вы реинвестируете из кабинета, да, там процент чуть завышен, однако они не идут в объем, раз, и, вы, и никто не имеет с них партнерских денег. Намного правильнее это э, под себя зарегистрировать кого-то из членов вашей семьи и на него делать реинвестирование. То есть деньги снимать и реинвестировать на этого человека. Почему? Вы получать будете комиссионное вознаграждение. То есть э, те проценты, которые вы э, теряете, частично, ну, теряли бы, вы частично сразу же возвращаете. Кто-то 10% дополнительно, кто-то э, 11-12% и так далее, в зависимости от статуса. Почему золотые? Потому что золотые э, изделия э, ликвиднее, чем серебряные. Э, золотые изделия ликвидны на 70% от их первоначального стоимость которую вы внесли серебряные на 7 процентов от той стоимости то есть 10 тысяч ну, например на 400 долларов вы купили золото вы их бы пошли и через год предположим вы можете его продать и вернуть всю сумму денег которую вы вложили через год серебро если вы купили на 400 долларов вы вернете в лучшем случае процентов 15 от того что вы ну, от вот этих вот 400 долларов, это сто процентов проверено, вот, поэтому здесь, друзья, очень важно, чтобы вы понимали, что мне они более комфортнее, вот, потому что я знаю, что через год я смогу сделать покупку именно если не забирать товар, но такого не получится, друзья, если вы покупаете золотые сертификаты, вы будете получать в течение года деньги, в течение года, а через год вы будете их отоваривать, потому что вы перестанете покупать, перестанете получать пассивную сумму денег, поэтому отоваривать в любом случае придется, поэтому я посчитал, что мне лучше отоваривать золотые изделия, смогу их, даже если я продам, я смогу вернуть через год, так как золото растет, вернуть как минимум ту сумму, которую вложил. Поэтому это важно. А теперь, друзья, далее. B2B – это то, что сейчас нам всем дает возможность зарабатывать. И постепенно, после того, как вы вернете всю сумму денег, которую вы вложили, на которую вы купили себе сертификаты, вы, у вас будет приходить деньги, уже заработанные, которые вы можете реинвестировать. Частично я вам, не то что говорю, что рекомендую, но я бы это делал и делаю. Я на, нужно в B2B наращивать доход, который как раз будет приносить вам минимальную сумму ваших расходов в месяц. И B2B только одно из направлений. Второе, друзья, направление, которое мы сейчас развиваем, я развиваю его уже третий месяц. Вот это направление, связанное с Форексом. Есть мировой лидер, один из 40 самых крупных брокеров в мире по работе с Форексом. Называется он RoboForex. Это большая организация, которая работает по всему миру и работает уже 11 лет. И через этого брокера происходит торговля. То есть для того, чтобы зайти на рынок Форекс, многие знают, что нужно огромные деньги иметь, нужно иметь лицензию для того, чтобы торговать на рынке. Но есть брокеры, то есть организации, где вы можете зайти э, с небольшими деньгами, и если вы умеете торговать, через них делать торговлю на их лицензии, то есть ну как бы через посредник, меньшими финансами. Э, понятное дело, что я сам лично торговать на бирже не умею. Кому-то доверять деньги я тоже не люблю и не буду этого делать. Ну, это же, наверное, не то, что не буду. Наверное, просто э, доверять незнакомым людям, которые не регулируются. То есть если это человек какой-то трейдер, я его не знаю, просто давать ему деньги, чтобы он ими управлял, это очень страшно. Если он ошибется, и что будет? Поэтому, возьми, поэтому появились такие возможности, когда э, есть люди, профессионалы, которые работают длительный промежуток времени, они торгуют на через брокера. Брокер показывает всю их деятельность на протяжении всего времени, как они у него раз, через него работают, то есть их путь доходности плюсов и минусов. И если мне этот трейдер интересен, я могу завести свои деньги на себе на счет брокеру. То есть это очень важно. Я завожу деньги. В любой момент я могу их изъять, потому что я никому их в управлении не даю. Я их завожу. Я подключаюсь к копированию сделок, то есть я брокеру говорю, что я хочу, чтобы моя торговля была аналогичной, как у этого трейдера. Я подключаюсь, как называется, к копированию. То есть мои деньги начинают делать те же действия без моего участия, как делает этот трейдер. То есть, если трейдер заработал 1% за сегодня, то я заработал 1% за сегодня точно так же. Если у меня сумма в 100 долларов то за день там, если один процент, один доллар ко мне пришел плюсом. Если они заработали 2 процента, то я заработал два процента. Если они ничего не заработали, то я ничего не заработал. Если они пошли в минус, я тоже пошел в минус. Это есть. от а Поэтому мы смотрим всегда на то, как длительно работает трейдер, и есть ли у него минусовые месяца. В данный момент э, мы работаем с ребятами. Э, у них есть своя компания, называется она Forly Capital. Это ребята-трейдеры, они работают через RoboForex. Э, работают они через него, наверное, недолго, месяцев 5 всего лишь. До этого они работали на другой бирже, и мы смотрели на их, за их динамикой на протяжении там, 7 месяцев. Э, просадок у них, то, то есть минусовых балансов у них нет, поэтому нам это и понравилось, первое. Второй момент, у них доходность минимальная 6% в месяц, максимальная 36% в месяц. Это тоже нам понравилось. Вот. И три месяца назад я подключился к копированию, и в данный момент, специально покажу, есть независимые источники, есть независимые программы компаний, которые следят за правомерностью, за тем, чтобы вот не было никаких там левых цифр. То есть есть программа, называется на MyFXBook. Ну, в дальнейшем, кому будет интересно, вы более детально разберетесь. То есть они показывают реальную доходность, реальные цифры, подключаясь к моему кабинету, запрашивая статистику и показывают то, что реально я зарабатываю. Вот покажу вам маленькую картинку такую. Вот посмотрите, друзья. Видите? Так, видно? Вот, получается, за три месяца у меня 38% доходности и за сегодня 0,56% доход, который за сегодня ко мне пришел. При том, что из этих трех месяцев где-то около месяца были праздники, торговли не было, и были, был Brexit, то есть отделение Англии от Евросоюза, поэтому торговля тоже не шла. Но даже за вот этот промежуток времени, если вы считаете, что это чистыми где-то чуть больше двух месяцев, то это обалденный доход, который приносят вот эти трейдеры для нас. В чем их выгода? Мы платим им 20% от того дохода, который они нам принесли в течение недели. Если они заработали 2%, сотых, мы им автоматически отчисляем. Те проценты, которые вы здесь увидели, это учитывая их доход, то есть это чистая сумма. Это вот то, что вот если их доход отнять, вот эти деньги, которые здесь показаны, эти проценты – это реальные деньги, которые мы чистыми заработали. Вот это то, что есть. Это второй продукт помимо B2B, который у нас есть. И тот, которым мы пользуемся, и тот, который я рекомендую всем, как изумительный продукт, который по-любому необходимо использовать. Почему? Потому что, в первую очередь, это диверсификация. И это еще один источник, который в день может и 7% принести. Вот здесь есть партнеры, которые на своих, своими глазами видели, как это происходит, что в день и 13% было такое, и такое тоже присутствовало, да. Поэтому, ребята, вы можете написать даже в чат, вы сами видели, как это было. Вот. Это возможно, потому что доходности могут быть разные. Они могут быть ноль, но минусовых балансов у нас не было. Вот таких, чтобы вот в течение, чтобы в течение месяца был какой-то минус, хотя же одного процента. Такого не было, слава богу, постоянно только доходы. И это важно, потому что э, как раз э, RoboForex вместе с трейдерами позволяет нам сделать еще один источник дохода и его можно выводить на любые карты, на любые платежные системы, в любой точке земного шара, а это важно, потому что э, мы можем сделать так, чтобы как раз непосредственно с RoboForex через копирование вы получали те же, то же самое, там 10 тысяч гривен, 400 долларов или 1000 или 2000 долларов пассивного дохода, который вам необходим в случае, если по каким-то причинам какой-то из источников перестанет приносить прибыль, чтобы второй мог перекрывать ваши расходы и вы чувствовали себя позитивно, а лучше, когда их больше. Чем нам еще понравился, понравилась возможность работать с RoboForex, это тем, что у них есть партнерская программа. То есть те люди, которых вы приглашаете, которые точно так же, как и вы, делают копирование, от их дохода, это очень важно, в отличие от B2B, здесь нам нравится то, что от дохода партнеров вам постоянно приходят прибыль. Пока они зарабатывают, вы постоянно зарабатываете тоже. Если в b 2 мы получаем единоразово от привлечения партнера, то здесь мы получаем постоянно. На перспективу доходы здесь выше. И больше, и постояннее. И это важно. А так как депозиты у людей постоянно с каждым днем растут, то и сумма растет, а значит, доходы выше, и ваши партнерские доброго дня. И ваши партнерские деньги тоже становятся выше. Поэтому это второе направление, которое у нас есть. Буквально несколько дней назад у нас появилось третье направление. О нем я буду говорить в субботу. Вот об этой компании. Сейчас готовим информацию, передадим вам. Там есть тоже возможность, как и в RoboForex, как и в B2B, никого не приглашать. Просто откладывать свои деньги, вкладывать их, получать пассивный доход и потом на него жить. И в случае, если какой-то из источников перестает получать, вам приносить доход, вы можете жить и на этот источник. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы их было много. Какая наша основная задача? Наша основная задача, как я вам и сказал, сформировать сообщество, то есть мы все сформируем, объединяемся в определенный такой пул, то есть определенное людское, людское сообщество. Мы лидерами, мы вместе с нашими лидерами э, предлагаем определенный ряд инвестиционных продуктов, и эти продукты вы от тех доходов, которые вы будете получать там, с B2B, еще откуда-то, имеете возможность реинвестировать в, э, вот можно сказать, в разные корзинки. Здесь купили себе немножко, здесь здесь постепенно вы обрастаете инвестиционными международными продуктами, которые, конечно же, мы проверяем самостоятельно, мы спрашиваем у экспертов, мы смотрим лицензии, мы смотрим договора, мы передаем это вам, вы это тоже вместе с нами изучаете, если нам это нравится, мы это вводим для всех. И если даже человек скажет, я не хочу там инвестиционный, инвестиционный портфель. Люди инвестируют в разные источники и постепенно с этих источников каждый месяц или раз в неделю приходит денежка. Этой суммой денег делая реинвестирование, вы увеличиваете ваши активы и постепенно. Для кого-то это будет за год, для кого-то это будет в течение двух лет, кому-то это нужно будет три года. Вы делаете таким образом, чтобы каждый из этих инвестиционных продуктов начинал приносить те деньги, которые вы сегодня прописывали в чат. И в случае, если что-то пошло не так с каким-то из них, у вас есть все остальные, которые вас обеспечивают точно так же, как если бы был бы только один из них, из этих проектов. Вот это то, что сейчас мы формируем для вас. То, что делаю я, то, что я в любом случае буду делать. И у вас есть, конечно же, выбор, делать это вместе с нами или не делать. Преимущество есть еще огромное. Огромное в том, что делая это вместе в команде с нами и приглашая новых людей делать то же самое, что делаете вы, вы всегда остаетесь с вашей структурой, что бы ни случилось. То есть, если по каким-то причинам мы захотим работать в какой-то другой компании, мы любую выбираем, но всю, вся команда идет с нами, потому что она и так во всех проектах под нами зарегистрирована. То есть, мои партнеры, они остаются в, остаются в моей структуре, я заинтересован в них, я им помогаю, мы вместе с ними движемся. То же самое будет и у вас. И в дальнейшем это будет выглядеть таким образом, если человек сказал, я не хочу никого там, я не умею приглашать, я не умею строить структуру, но он во всех инвестиционных продуктах является партнером. Он может просто рекомендовать своим знакомым, друзьям делать то же самое, как и он. Он просто будет давать информацию, люди будут регистрироваться под него и постепенно, изучая все эти направления, будут делать э, регистрацию по его партнерской ссылке. Он волей-неволей, все равно будет получать пассивный доход реферальный с тех людей, кого он пригласил, он или его люди. И в любом случае доходы будут расти. Вот это мы сейчас формируем. Это не значит, что нужно заниматься чем-то еще, чем-то другим. Мы сейчас все вместе движемся по направлению с B2B. И следующее, что мы непосредственно как бы делаем, это даем вам новые источники пассивного дохода. И будем это делать постоянно. И если, друзья, вам такое нравится, то пишите. Я буду продолжать с вами делиться информацией и как бы, помогать вам делать то, о чем мы сейчас с вами как бы, говорим. Вот, Как вам наша идея командная? Это не только лично моя. это Мы вместе к этому пришли, потому что долгое время, работая в MLM-проектах, когда ты строишь структуру, а потом компания по какой-то причине закрывается, ты теряешь все. А это очень нехорошо. Поэтому мы решили, что лучше объединить лучших партнеров, лучших MLM-лидеров. То есть есть в Украине и в других странах очень крутые MLM-лидеры, которые занимаются даже не сетевым бизнесом, они занимаются инвестиционными продуктами. Мы их всех подтягиваем в команду, мы берем их продукт, они нам помогают получить все ответы по этому продукту. А мы используем, мы регистрируемся под них, и они нас ведут, они нас консультируют, они нам помогают, но мы пользуемся их инвестиционным продуктом, и они в нас заинтересованы. При этом им нравятся наши продукты, они регистрируются под нас. Таким образом, друзья, у нас получается вот такой пул людей, и в любой момент, вот представьте себе, когда мы сейчас формируем команду из 10 тысяч человек, 50 тысяч, 100 тысяч человек, когда вот такое количество людей в нашем сообществе формируется, и вы как раз те люди, которые смогут э, сформировать вместе с нами это, и когда мы заходим в, какую, в любую компанию, мы диктуем условия, мы говорим, нас много, мы готовы к вам прийти, мы готовы пользоваться вашими услугами, ну, дайте нам вот эти вот э, возможности, которые нас интересуют, вот это мы сейчас формируем, мы идем э, в массы, мы идем э, в компании с нашими условиями, вот это нас интересует больше всего. Окей, okay, друзья, можно будет в разных моментах общаться. Нас сейчас, кстати, уже почти 2000 человек в нашей структуре. Это не сверх много, однако за меньше, чем за полгода, за пять месяцев мы, конечно, молодцы. Мы сделали это, поэтому я очень рад, что вы все есть в нашей команде. Я всем благодарен. Поэтому, друзья, большое спасибо. И все делаю для вас. Вот э, я делаю для вас, Сережа Барский, Рома, мы все стараемся сделать так, чтобы вы были обеспечены, и это вот э, для нас является приоритетом. Поэтому, друзья, большое спасибо. В субботу я, э, мы обсудим или до двух, или это будет э, после пяти. Сейчас смотрим просто в какое время. Друзья, посмотрите обязательно мультик, я скину в чат. И уверен, что вы поймете,